многих аспектов его жизни. Делается практический вывод, что в современной ситуации Россия должна уделять больше внимания повышению своей античности. Ключевые слова. Бог, Онтос, антология, античность, античная истина, моноантизм, антизм, материализм, диалектика, человек, Общество, природа, закон, история, цивилизационно-экономическая формация, прогресс, СССР, Советский Союз, Россия, род, племя, союз племен, империя, республика, демократия, права человека, обязанности, гражданина, революция, власть. Ну а теперь вот сам текст доклада. Антология от греческого слова Онтас – сущее и логия слова, понятия, учения – это учение о бытие как таковом, раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. Иногда антология отразделяется с метафизикой, но чаще рассматривается как ее основополагающая часть, то есть как метафизика бытия. Термин антология впервые появился, появился в философском лексиконе Гаклиниуса в 1613 году и был закреплен в философской системе Ханса Вольфа. Во всех своих работах я говорю об онтосе, об античной истине, об античности, считая их основополагающими категориями современных воления, мышления и разумения. Антологии есть учение об античности, то есть о наиболее общих законах неживой и живой природы, включая валение, мышление и разумение человека. Для меня категории «Бог» и Онтос, а следовательно «теология» и «онтология» тождественны. «Бог» есть высшая чувственная абстракция, Онтос — высшая абстракция рационального мышления, бесконечных пространства и времени, эти абстракции совпадают как предельные категории разума. Такую теоретическую позицию я называю антическим манизмом или более сокращенно онтомонизмом, или уж совсем кратко антизмом. Она, эта позиция, предполагает мир, безусловно, материально существующимся, развивающимся и познаваемым с точностью до общественной исторической практики. Термин антизм ⁇ предпочтительный термина материализм. Материализм воспринимается в современной культуре как опора на нечто весомое, субстанциональное, в отличие от нематериального, например, от духовного, который предполагается также существующим. Возникает двусмысленница и терминологическая запутанность. А с антизмом проще, удобнее, все, что угодно в мире либо существует, либо нет. Третьего не дано. Античное диалектично по определению. Антизм может быть выстроен менее противоречивый, чем материализм и так далее. В частности, легко доказывается фундаментальная Теорема античности – это моя теорема, которую я вам вкратце предлагаю. Она звучит следующим образом. Природа, психика, то есть система общества, валения, мышления и разумения человека, его тело должны все быть одновременно и в равной степени античными, чтобы жизнь человека длилась в пространстве и во времени. Доказательство сводится к тому, что биологическое тело человека столь же антично, как и внешняя природа. Но жизнь человека может быть протяжённой в пространстве и во времени лишь при условии, что и связка тела человека с природной средой, то есть система общества, валения, мышления, разумения человека, антична. То есть вот все наше бытие... Жизнь, если она длится долго, должна быть антична и внутри нашего тела, и в окружающей нас природной среде, и в нашей психике. Если наша психика или наше государственное устройство будут не античными, жизнь человека и общества невозможна, и мы быстро исчезнем с лица Земли любое животное общество стадо стая муравейник пчелиный рой и так далее антично, но человеческое общество, построенное на использование второй сигнальной системы с неоднозначными словами и с возможностью отрыва смысла слов от обозначаемого им предмета ну, например, в постмодернизме, который мы наблюдаем сегодня, неизбежно становится неантичным людьям общества. Общество становится антиномичным, наполненным людьми, наделенными свободой воли, то есть возможность творить добро, то есть античные поступки, и зло, то есть неантичные поступки стремительно возревающую экологическую катастрофу, например, рассогласование жизни человечества с жизнью окружающей природной среды, можно предотвратить лишь одним путем: связка система общества, валения, мышления разумения должна становиться все более античной. Что и происходит, при продвижении человеческого общества прогрессивными ступенями цивилизационно-экономических формаций от А1 до Ц3, об этом немножечко позже, при этом общество и народ и власть должны хотеть развиваться в этом направлении и должны иметь в своем распоряжении источники античной истины, которых всего три – наука, неполитизированный рынок, как можно более свободный и индивидуум, имеющий все человеческие права и исполняющий все гражданские обязанности. Мои коллеги обратились ко мне с просьбой высказать мое мнение по поводу причин распада СССР и исторических уроков, которые из этого факта. А следует извлечь на будущее. Я сделаю это с позиции антизма, переходя от теории к практике, поскольку сегодня признано официально, что распад СССР стал глубочайшей геополитической катастрофой современности, а из катастрофической ситуации надо обязательно искать выход, причем выход практический. Всякая рожденная живая особь обязана умирать. Неумирание жизни вида данных особей при этом получается за счет соединения индивидуальных жизненных циклов отдельных особей в непрерывное вращение основного жизненного цикла поколений особей данного вида. Применительно к человеческому обществу это означает последовательную включенность трех основных сфер жизнедеятельности общества, народа-населения – народного образования и народного хозяйства в одно непрерывное кольцеобразное движение в нем люди рождаются образуются во взрослых граждан своей страны и трудясь затем в ее народном хозяйстве получает возможность рожать своих детей образовывать их до взрослых дееспособных граждан и направлять их затем трудиться в народное хозяйство и так далее так было всегда, с самого начала существования человечества, так есть сегодня, и так будет до скончания веков, пока люди живы. Нормальное общество, античное общество, в нормальных обстоятельствах постоянно развивается следующими ступенями цивилизационно-экономических формаций. А1 – род, А2 – племя, А3 – союз племен. Б1 – Ном, Полис, Город, Государство, Б2 – Абсолютная Империя, Самодержавие, Б3 – Конституционная Монархия, С1 – Демократическая Республика, С2 – Республика с соблюдением прав человека, С3 – Республика с соблюдением прав и обязанностей человека. Ко времени Великой Октябрьской революции Россия поднялась на цивилизационно-экономическую ступень B3. Заранее скажу вам, что в мире пока нет ни одного общества, которое достигло ступени C3, то есть республики демократической с соблюдением прав и обязанностей э, граждан. Такой Общности пока на планете Земля не существует, но все развитые страны находятся на стадии С2 и стремительно переходят к стадии С3. Государство, рождающееся на ступени Б1 и достигающее максимального развития на ступени С3, имеет следующую античную структуру: в центре, играя роль ее базиса, находится основной жизненный цикл, над ним. Играя роль надстройки, возвышается система правления. В нормальном, античном, развитом государстве она состоит из трех независимых ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. Деятельность государства должна быть античной, то есть управляться в полном соответствии с античными законами. Главным источником античной истины в обществе является рынок как можно более свободный в развитом государстве, античная и жизнедеятельность индивидуальных граждан. Здесь акцентируется соблюдение прав и обязанностей человеку, поскольку индивидуум, обладая своим физическим телом, живущим по античным законам, я хочу подчеркнуть все процессы внутри наших тел, наших физических тел, осуществляются по античным законам, и наша нервная система, наша психика может их изучать не менее, а гораздо более прекрасным образом, чем античность окружающей природной среды. Да, здесь акцентируется соблюдение прав и обязанностей человека, поскольку индивидуум является не менее важным источником, античной истины, если не более важным, чем рыночная экономика, автоматически определяющие ценности, цены и стоимости всего, что происходит в обществе, ну а тем более наука, которая становится все более и более политизированной и все менее и менее источником античной информации в обществе. Если посмотреть с позиции античной теории государства на историю Советского Союза, то сразу же становится очевидной весьма существенная разница в подходах государственного строительства Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Ленин стремился вылить в кавычках Октябрьскую революцию в построение республики, напоминая вам, что гордое название нашей страны было «Союз Советских Социалистических Республик». Сталин сразу же после смерти Ленина под... повернул стрелки истории в обратную сторону, к построению империи нового социалистического типа с культом личности в качестве самодержавия. Ленин сразу же после захвата политической власти устремился к развитию рыночной экономики. Сталин сразу же после его смерти приступил к уничтожению рынка и внутреннего, и внешнего. Ленин первым делом потребовал культурной революции, как необходимого продолжения революции Октябрьской, делая упор на необходимость овладения населением страны всеми достижениями общей человеческой культуры. Сталин сразу же после его смерти приступил к построению жестко политизированной культуры, положив конец всякой свободе и широко открыв двери застенков и гулага. При сталинском правлении никакой независимости трех ветвей власти не могло быть и речи. Индивидуум, в принципе, не рассматривался как самый надежный в обществе источник античной истины. Главными человеческими правами и обязанностями в развитом государстве являются те, которые позволяют человеку стать и активно проявлять себя как основной источник античной истины в государстве. Однако при Сталине акцент был сделан на иные права и обязанности граждан. Конечно, созданный Сталином тоталитарный режим был чрезвычайно эффективен, как и все подобного рода режимы в человеческой истории, но... На коротких временных интервалах, на больших временных интервалах тоталитаризм в принципе не работает, что и выяснилось после смерти Сталина. Вместо того, чтобы развенчать сталинизм и вернуться к марксизму-ленинизму с программой революционного построения Демократической Республики, страна в 1991 году устремилась в диаметрально противоположном направлении – от советского «Б-3» В считанные месяцы опустились к Б2, и теперь медленно съезжает к Б1. Большим и очень важным фактором распада Советского Союза стала принципиальная неточность, если не ошибочность, политэкономического учения Карла Маркса. При всей своей гениальности он не смог понять, что уже в его время капитал состоял не из двух, а из трех разновидностей а именно капитала физического финансового и человеческого его правда Марс увидел и даже дал ему оригинальное название живой капитал еще одной причиной распада СССР стал имитационный характер всего происходящего в стране в ее внутренней и внешней политике по мнению Александра Александровича Зиновьева разногласия Имитационной системой в СССР стал так называемый горбачевизм. Это была имитация власти, имитация реформ, имитация социальной жизни. Из остатков советской системы сделали якобы новую систему, которая была похожа на настоящую социальную систему, только не, функци... не функционировала как настоящая. В общем и целом СССР пошел... Не по пути усиления античности, а по пути ее ослабления. И поэтому, в конце концов, распался. Какие уроки из этого мы можем сделать для России сегодняшней? Один и самый важный урок. Надо расти в сторону античности. Делаем мы это сегодня или не делаем? К сожалению, нет. В самом деле... Все теоретики в кавычках только и твердят о некоем таинственном собственном пути в кавычках цивилизационно-экономического развития России. Из основного жизненного цикла выжимается последняя кровь на программу вооружения и ведения войн. Любое инакомыслие исключено. Наука предельно политизирована, особенно гуманитарные науки, особенно экономика. Три ветви власти склеены практически во власть одного человека, пусть даже и самого гениального из всех людей на нашей планете. Какой практический вывод, чтобы трагедия СССР не повторилась с Россией? Вывод один – расти в античность. Ну вот хочу добавить, что... С каждым днем у нас выбор возможного будущего быстро сужается. Я глубоко убежден, что сегодня у России остается только один э, вариант исторического развития. Строительство быстрое и мощное империи. Ступени B2 и B3. Строительство империи. Я глубоко в этом убежден. С тем, чтобы создать в кратчайшие сроки материальную и культурную базу для строительства демократической республики с соблюдением прав и обязанностей человека, то есть стать античным государством. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на любые вопросы. Я буду оставаться здесь, в интернете, в скайпе. Если кому-то нужно будет что то спросить, я моментально отвечу. Сейчас, поскольку микрофон от меня далеко, я все равно ничего не вижу и плохо слышу то что происходит в зале меня можно убрать на какое-то время когда и будет нужно вы меня найдете спасибо за внимание.